Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Сегодня стартует такая новая рубрика на моем канале. Очень много подписчиков моего телеграм-канала <задают>, задают, присылают, задают вопросы, присылают, просят проверить именно заработки, проекты, которые обещают заработок без вложений и там нормальные такие суммы. Кстати, дружище, если ты еще не подписан на мой телеграм-канал, ссылка будет внизу под видео. Подпишись, здесь очень много интересных проектов, на которых... Мы зарабатываем с командой. Плюс тут интересная информация. Сегодня даже проходил розыгрыш 200 монет Трон. Кстати, кстати, выиграл, победил Денчик. Денчик, в прямом эфире можно сказать поздравляю тебя. Ты молочина. Принял участие и выиграл эти 200, 200 монет. Так что, друзья, кто хочет поучаствовать в розыгрышах криптовалюты, здесь там фиатные деньги, без разницы. Здесь очень много информации, очень много конкурсов будет. И в ближайшее время мы тоже очень интересную одну активность запускаем. Можете заработать. Кстати, приводите своих друзей, с друзьями вы будете зарабатывать еще больше. Итак, друзья, по, по телеграм-каналу рассказал. Давайте по новой рубрике. Итак, сегодня мы проверяем, как вы уже поняли, проект, который обещает... За один лайк 7 рублей. Итак, открываем. Открываем этот э, ролик. Э, там, э, по-моему, по-моему, сколько сейчас просмотров? Уже 30 тысяч просмотров. Итак, так, друзья, смотрим. 30 тысяч людей посмотрели. И теперь смотрим. Обещали нам 7 тысяч. Ну, я специально. Начал проверять этот ролик, посмотрел этот проект, и давайте уже вернемся, так сказать, в реальность. Итак, обещали нам 7 рублей за ролик, смотрим, сколько в реальности получается за лайки. То есть, сервис этот предлагает нам уже не 7 рублей за лайк, а 0,05. То есть 5 копеек получается, да, дружище? Вроде бы 5 копеек. 0,05 рублей это 0, ну, получается 5 копеек. То есть, разница уже. Там во сколько? Почти сто раз, да? Ну, в общем, как бы на, на, этом, на этом еще не все. Дальше мне интересно было как бы почитать отзывы. И я сделал там специально скриншот человека, который показал, сколько он э, реально заработал. Смотрим, вот человек пишет. Юра Фурлет, э, он пишет. Я уже 85 рублей заработал на этом сайте. Ну, как бы это я так понимаю... Э, Автор данного ролика пишет, у круто, как заработать в интернете, да-да-да, там все такое, можно, а можно вывести на украинские номера, и за сколько тебе, а вот, вот смотрите, друзья, задают вопрос тому человеку, который заработал 85 рублей, за сколько, за сколько же он <смех> смог заработать эту сумму, <смех> то есть он пишет, отвечает, дней 5 по 20-30 минут, <смех> то есть реально за, ну дружище, вот, ты представь себе, 5 дней ты будешь сидеть, 5 дней, буквально, это рабочая неделя, 5 дней, за 5 дней ты заработал 85 рублей. Я не знаю, кто, кто будет ради этих денег работать. И, дружище, давай я тебе задам вопрос. Ты будет, ты готов 5 дней работать за то, чтобы получить 85 рублей? Ну, я думаю, ответ очевиден. И дальше, ну, дальше это еще не все. Я дальше копнул, я уже примерно, как бы, представляю, какой дальше будет развод. Эти деньги нужно еще, кроме того, чтобы заработать, 5 дней работать, еще нужно будет их вывести. И я примерно, у меня есть опыт работы с такими проектами, я, как бы, ну, предположил, что... Отдать их, ну, Отдавать их будут тоже непросто, будут, будут какие-то препятствия. И нашел видео, тоже такой вот скриншотик я сделал специально, для того, чтобы вывести, вот смотрите, у видеоблогера, который там сколько-то зарабатывал, он заработал 251 рубль. Ну, естественно, вы понимаете, что он зарабатывал именно на том, что люди заходили по его реферальной ссылке. Вряд ли он кликал, потому что если бы, если человек за 5 дней заработал... 85 рублей, то ему, чтобы заработать 251, ну это примерно месяц надо было, то есть за месяц заработать 251 рубль. Но еще маленькая, маленький, как говорится, подвох здесь будет. Для того, чтобы вывести, смотрите, на Киве 250 рублей минималка, на банковскую карту минимум 500 рублей, и дальше на Pair вообще там 1000 но на рекламный баланс можно самому заказать лайки там 10 рублей. Ну, кому они нужны, если люди пришли за, так сказать, заработком. Итак, смотрим. Человек заработал 85 рублей за 5 дней и пытается вывести там, например, на Киви. Я уже молчу на Пайер там или на карту. Ему говорят, нет, дружище, ты еще, ты еще мало накликал, мало налайкал. Плюс я читал там тоже отзывы под этим моим видео. Люди как бы пишут, что там, их там, аккаунты банят. Э, ну еще можно помимо всего этого, от того, что ты будешь зарабатывать неделю там, 85 рублей, и минималку ты еще будешь зарабатывать месяц практически. А потом, может быть, этот сайт вообще там закроется, и как бы, они откроют новый сайт. Потому что все знают, что админские проекты, они так быстро, конечно, ну, не, не, не собираются расставаться с деньгами, даже с этими копейками. Они зарабатывают на большом количестве, люди заходят, а потом они просто прикрываются. Все потому, что нет, как бы, ну, у них деньги хранятся. И если сравнивать с теми проектами, которых мы рассказываем, опять же, на, я в своем телеграм-канале, это проекты на смарт-контрактах тот же Форсаж, на котором зарабатывает вся наша команда, и другие проекты, которые именно построены на смарт-контрактах, и которые являются безрисковыми, то тут уже, как говорится, даже, даже сравнивать не с чем, потому что здесь все платежи, во-первых, сразу идут на кошелек. Сейчас я э, покажу вам какой-нибудь, какой-нибудь, какой-нибудь. Да, давайте я, например, покажу проект Форсаж. Так, и зайдем я все объясню ну вот заработки на данном проекте вот заработки так нажимаем смотрите во первых друзья давайте посмотрим всего в проекте уже около миллиона человек за 24 часа присоединилось ну 700 плюс 700 человек всего участники заработали это в эфирах, сейчас там этот же проект запущен еще и на троне, и вот вы можете посмотреть сколько денег заработали вообще все участники за все это время, проекту где-то там 4 месяца. Почему так много людей сюда заходит, вы уже думаю понимаете, потому что проект сделан на смарт-контракте, здесь нет никаких админов. То есть деньги, которые если сравнить там например с этим заработком, где ты кликаешь и деньги остаются на балансе у тебя здесь нарисованы, и админ там или ты ну, ждет когда ты минималку накликаешь или еще что-нибудь и потом он вообще может могут закрыть сайт или не заплатить у тебя что там забанят здесь никого забанить не могут здесь все деньги сразу приходят на твой кошелек то есть все можно сразу посмотреть здесь нет никаких админов и поэтому такая популярность данного проекта и поэтому запущен еще дополнительный проект на троне, который, ну и вы сами видите, вот эти оповещения, люди там буквально каждую минуту присоединяются к данному проекту и зарабатывают деньги. Поэтому, друзья, просто думайте, если вы реально хотите зарабатывать в интернете, а не попадать какие-то там такие лохотроны, которые там вам обещают там 7 рублей там, за клик или там 300, 200 рублей, там 500. Ну, естественно, вы даже если их заработаете, будете там месяц кликать, а потом вы еще не сможете вывести, или вас там минималки не хватит, или админ не, не выплатит. Поэтому рекомендую, если уж вы серьезно хотите зарабатывать, то присоединяйтесь к нашей команде, переходите, ссылка будет на мой телеграм-канал внизу, и будет ссылка на чат нашей команды, которая зарабатывает именно на проекте без риска, где нету ни админов, где все платежи сразу поступают на кошелек, ну, именно твой кошелек, где нету никаких промежуточных звеньев в виде хитрых админов, которые рассказывают нам, что мы там что-то будем зарабатывать, но на самом деле они в конце, как бы, ничего не заплатят, или там вообще закроется проект, или мы ничего не получим. Поэтому, дружище, если ты хочешь реально зарабатывать, тем более, это тренд этого года уже почти миллион человек зарегистрировались в данном проекте и каждый день все больше и больше людей регистрируется. Сейчас на Западе очень популярен этот проект и постепенно он приходит в наши страны СНГ и здесь все больше и больше людей понимает, что здесь без безрисково, здесь нет админов, здесь можно зарабатывать серьезные Деньги, а не ходить кликать и обогащать каких-то ребят, которые даже, даже просто ну, не могут там сдерживать свои обещания, которые там пишут одно, получается другое. Плюс еще для того чтобы вывести, нужно все с ними согласовывать. И они рано или поздно это дело все закрывают. И не видели мы ни денег, ничего просто потерянное время. Итак, друзья, дружище, если тебе понравилось данное видео, если ты за то, чтобы зарабатывать без рискового, Ставь лайк, напиши в комментариях, любой комментарий по теме, можешь задать вопрос, опять же будем проводить конкурсы для комментаторов, которые, как только, например, под видео наберется 100, 100 лайков, разыграем те же 100 монет трон, например, или еще какой-нибудь придумаем приз. Поэтому пишите комментарии, переходите, те, кто хочет зарабатывать, переходите по ссылке внизу. Мой телеграм-канал, в чат, где мы расскажем, как зарабатывать на настоящем проекте безрисковом, которым, который может работать вообще без каких-либо админов, без, вообще без людей. Просто все устроено так, что все используется именно сила смарт-контракта, где нет человеческого фактора, где чистый заработок и никаких посредников, ничего. Поэтому столько люди уже заработали в данном проекте. Итак, друзья, на этом все. До новых встреч!